Всем привет друзья, сегодня продолжаем играть в Crysis 3, погнали, посмотрим что у нас там, надо зайти куда-то там, в управление какое-то, будем искать, погнали. надземные системы деактивированы, приземляйся, понял, а теперь двигай к пункту управления, поторопись, Сейф должен все еще работать. Прием. Архангел будет здесь. Очистый минут. Вот мы влипли! Подержите! Нажаю СППП. Прием. Критическая угроза. Воздушная система обороны вышла из строя. Бегу. Ждите. 20, 15, 14. Пророк, помоги. Ты должен войти в терминал. Осуществляю. Все были нужны мне, чтобы помочь выбраться из этой тюрьмы. Пока я спал, мои дети оставались неразумными. Последнее, что мне от вас было нужно, это отключить Архангела. За это я благодарю вас. Что? О чем ты говоришь? Раш! Третья и последняя стадия. Луч. Все сильнее. О боже. Это Мост Эйнштейна Ротена. Портал в галактику М-33. И из него вылезает что-то здоровое. Когда я не смог считать тебя, ты сказал, что это из-за того, что ты создатель костюма. Но это ведь не так. И долго это продолжалось. Ты продлил свою жизнь с помощью нанотехнологии, используя ДНК ЦЕФов. Ты хоть понимаешь, во что ты превратился? Ты сражался с коллективным разумом ЦЕФов, так же, как и я. Только ты проиграл. Они тебя поглотили. Теперь ты один из них. Вот это правда. Чего цефы не могут понять, и чего у них никогда не будет. На три часа бегу. А -а -а -а! Давай, давай, вытащи нас отсюда. Будет не так-то просто. Упс. Пророк, ты должен это видеть. Третья стадия, финальный и самый смертоносный этап стратегии колонизации Цефов. При встрече с упорным сопротивлением силы вторжения Цефов попытаются открыть мост эйнштейна розена прямо в сердце родной галактики. Отсюда ульи Цефов разворачивают лагеря воинов для уничтожения любых препятствий. Мы видели лишь часть того, на что способны Цефы. Это геноцид. Альфа-Цеф будет испускать этот луч, пока все силы вторжения не пройдут. Нужно его отключить. Клэр! Клэр! дальше что? Интересно. Клэр! Клэр! Клэр! Sorry. Нет, нет. Клэр, не уходи, Клэр, не уходи. Псих! Мне так жаль, Клэр. Жаль? Майкл, тебе не о чем жалеть. Никто не смог бы сделать больше. Прости меня. Конечно, да. Хорошо. Тогда все хорошо. Все хорошо. Да. Да. Все. Псих. Псих, я сожалею, но у нас нет времени. Нужно найти еще один СВВТ сейчас же. Псих, не называй меня так! Нам нужно отключить этот чертов энергетический луч, Псих, или все погибнут. Ты понимаешь? И что мне с этим делать, а? Я Майкл Сайкс. Я всего лишь человек-пророк. Я не смог спасти даже одну единственную жизнь. Всего одну! Ты эгоистичный скот. Ты не понимаешь. Раш прижал меня тогда. Держал в заперти задолбанного костюма. Если бы ты его носил, это погубило бы нас всех. То, что ты был человеком, спасло нас. Мы все люди, псих. Мы все сражались. Ты и я. Номат и Шут. Все мы. Мы сражались, Они а не долбанные нано-костюмы. Остались только ты и я. Мы можем все изменить. Последняя миссия. Думаешь, она бы хотела, чтобы ты все бросил вот так? Всем каналам, гриф повстанет четыре! Просим поддержки. Пилот убит мы на земле. Под огнем цефов долго не протянем! Си. Майкл, чтобы ты понял, это будет бойня. Совершенно верно, мать твою. И бойню это учиню я. Все верно, босс. Мне не нужен костюм. Не нужна техника. Мне только бутылка нужна, верно? Нейтрализуй артиллерию, и я пригонюсь в ВВП. Давай, бро. Это еще не конец света. Пока. Увидимся на той стороне. Пять процентов от максимальной мощности. Спутник В. Учение Хокинга на расстоянии 1,2 АЕ. Данные телеметрии указывают на формирование белой дыры. это командование Вином. Мы приняли твою сообщение. Думаю, мы сможем помочь. Сопротивление цепов? Ай, черт, оглянись вокруг! Это же сраный цирк! Командование Вином. Буду краток. Я уничтожу эти цепских 3А. Любая помощь приветствуется. В противном случае не мешайте. Понял, Пророк. Наши СВВТ тебя прикроют. Если ты расчистишь центр. Сажу. Хорошо, это мозговой центр питания. Если я присоединюсь к источнику питания артиллерии, то смогу ее контролировать. Как всегда, Гриф 4 готов. Зависит в свободном режиме. Дай сигнал, и я его посажу. Хорошо. Это мозговой центр питания. Если я присоединюсь к источнику питания артиллерии, то смогу ее контролировать. Двигаемся к следующему ТРИА. Понял. Кажем позицию. Жду сигнала. Хорошо. Мы их находим. Приближается десант. Откройте на Понял. Двигаемся к следующему ТРИА. Понял. Держу позицию. До сигнала. Открой сюда! Понял. Двигаемся к следующему ТРИА. Понял. Вернул подниму. Стоп, читало? Хорошо. Мы Команду минометчиков атакуют! Нам срочно нужна поддержка! Или нам кроты! Ну <Связи> все, ребят, на этом закончим. Увидимся позже. Всем удачи, всем пока.